Друзья, всем привет! В общем, решил я поставить на свой автомобиль Kia 4 задние брызговики, так как комплектации они не предусмотрены, и все новые автомобили сейчас не комплектуются задними брызговиками, а установлены только передние. Поэтому я решил заказать брызговики на сайте Autodoc. Давайте я вам сейчас покажу, какие брызговики установлены спереди. Какие они очень короткие и практически свою функцию не выполняют. Сзади, как я и говорил, брызговиков нет вообще. Здесь пусто. Напомню, что на Kia Rio 4 брызговики перестали ставить в июне 2019 года. Свой автомобиль я купил в декабре 2019 года, соответственно, брызговиков уже не было. Ну и давайте я покажу, какие брызговики я заказал. Как я и говорил, на сайте Autodog.com также я оставлю ссылку на них в описании под видео. Давайте сейчас откроем, посмотрим и будем их устанавливать. Итак, брызговики я достал. Вот так вот они выглядят. Они намного больше, чем передние. Давайте даже сейчас попробуем сравнить. То есть сразу видно, насколько они больше. В комплектации также идет инструкция с иллюстрациями. Здесь нарисовано, что для установки брызговиков нужно снять колесо, что я и буду делать. Так как без снятия колеса установить их будет проблематично. Также в комплектацию входят саморезы в количестве 8 штук. Их должно хватить на установку как раз вот двух брызговиков. Сразу скажу, что где будут отверстия, здесь есть отметки. То есть здесь, здесь. И здесь небольшие точечки тоже есть. Здесь мы будем делать отверстия. Здесь как раз 4 отверстия. Устанавливается штатно. Выкручиваются вот эти два самореза. И в подкрылке будем еще делать как раз два отверстия для того, чтобы закрутить вот эту нижнюю часть. Сейчас давайте приложим. Вот так вот будет выглядеть. После установки. Кстати, антискол я, скорее всего, убирать не буду. Буду закреплять прямо на него. В принципе, он здесь не мешает. Так, для того, чтобы сделать отверстие, я, наверное, буду сейчас использовать дрель. Как все подготовлю, сниму колесо и буду показывать уже сам процесс установки брызговика. Ну все, колесо я снял. Открутил два самореза отсюда. И в самом образговике просверлил 4 отверстия. Здесь специальные такие выпуклые части. То есть ими получается прикладываем в отверстия, где были саморезы. И вот таким образом мы сейчас их прикрутим. Можно использовать. Штатные два самореза, которые отсюда идут. И два из комплекта, которые будут прикручиваться вот с этой стороны к подкрылку. Итак, давайте прикручивать. Прикладываем. И фиксируем двумя нижними. Готово. Сейчас Поставлю колесо на место и перейду на другую сторону и в итоге покажу, как все получилось. Ну, друзья, брызговики установлены. Сразу скажу результатом, я доволен. Автомобиль сразу по-другому смотрится. Смотрите, вот так вот они выглядят. Так вот выпирают немного. И, конечно же, они ниже, чем передние брызговики. Вот так вот выглядят передние по сравнению с задними. То есть это вообще ни о чем. Также я их буду менять, ставить буду абсолютно такие же, как и сзади. Буду также заказывать их на автодок. Конечно, задние брызговики лучше ставить с момента покупки автомобиля. Ну, а я вот протянул полтора года. Но лучше поздно, чем никогда. Ну вот, друзья, брызговики я поставил. Напишите в комментариях, стоят ли у вас задние брызговики. вообще, думаете ли вы их ставить или нет. Ссылку на эти брызговики оставлю, как говорил, в описании под видео. Результатом я остался очень доволен. Опять же, время покажет. Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Всем удачи на дорогах. Всем пока.